Как же достичь сверхрезультата, что нужно для этого сделать, как развиваться в своей жизни, чтобы сверхрезультат приходил к нам постоянно. Я просто по себе знаю, что нужно погрузиться в свою жизнь, чтобы ее менять, чтобы достигать экспертности, чтобы достигать цели. И сегодня мы, кстати, будем об этом говорить, как фокусироваться, как двигаться вперед, чтобы достигать этих сверхрезультатов. Норм в мире очень-очень много. Вот сколько людей, столько норм. Каждый человек привыкает к своей жизни и считает это нормой. Люди говорят, а у меня норма, а вот такая, а у меня стандарт вот такой, а мне вот, а для меня надо вот, чтобы было вот так. То есть люди считают свою жизнь единственно нормальной. И каждый человек себе норму придумал, какова его норма, догадайтесь. Ну, это его зона комфорта, его норма. То есть, если он зарабатывает 100 тысяч, это его зона комфорта. Если он зарабатывает миллионы ежемесячно, это его зона комфорт, комфорта. А если человек зарабатывает 15-20 или там 30, ну, неважно, ниже черты бедности. Ниже черты бедности. Он так не считает. Он считает, что он абсолютно нормальный, все так живут, и это норма. А те, кто живет лучше него, это какие-то сволочи и негодяи, которые наворовали, скорее всего, плохие. Ну, почему они так думают? Потому что им так в детстве говорили. Особенно в нашей замечательной стране СССР, в РСФСР нам объясняли, что все вот нормальные, стандартные, они живут вот по зарплате от 50 до 120 рублей, а те, кто больше, это какие-то негодяи, нехорошие люди. Но если вы немножко продвинутые, чуть-чуть хотя бы и вы считаете что успеха нужно достичь с помощью чего-то или кого-то то вы понимаете что если вы этого успеха не достигли то у вас что-то не хватает где-то тяму или энергии или действие или каких-то ресурсов или ну что-то еще может быть не хватает помощников может может быть тети не хватает богатой где-то в европе или в америке или в мексике или где-то в другой стране. Ну, то есть, вот, есть норма, да? Норма среди населения. Не стандарт внимания. И если вы понимаете, что вы давно, давным-давно, да, вы хотите больше, ясный фиг. Это понятно. Но застряли в своей вот этой вот, в своих вот этих цифрах, которые вы себе решили, что это для вас, ну, как бы норма. Хочется больше, но это норма, это Зона комфорта, я там живу, и меня это, конечно, хочется больше. Но я там живу и делать ничего не собираюсь. Хочется дофига, как многие написали на прошлом вот занятии, что типа, да, я хочу, чтобы у меня чудо пришло и мне все сделало. А делать сами не собираются. Вот те, кто это понял сейчас, глядя в эту запись, напишите, пожалуйста, да, я вхожу в эту норму этих людей, в это количество людей, да, я застряла в этой норме, да, я застрял там. Вот смотрите, многие люди, которые идут в бизнес в кавычках, в млм в инвестировании или еще куда-то, они идут в бизнес, чтобы стать мультимиллионерами. А я у них спрашиваю: "Что вы умеете делать?" Мы умеем посты там в ВКонтакте спам рассылать нас научили. Мы умеем, мы думаем, что мы умеем цели ставить, хотя это фантазия, да? Смотрите, какие компетенции самые главные? Это целеполагание и планирование 63 процента самых успешных предпринимателей в 2016 году опросили больше ста работодателей самых, ну самых крупных самых известных работодателей россии, и они сказали, какие самые главные компетенции для того, чтобы быть успешным. Первое, целеполагание и планирование. А принятие решений и инициирование действий 60%. И ни то, и ни другое никто не умеет. Дальше тут много пунктов, но я в принципе не буду об этом говорить. Потому что у нас сейчас людей, которые хотят сверхрезультаты, их 99%. Есть сверхрезультаты у 5%, которые это все умеют. А хотят и не делают те, которые не умеют. И вот чтобы измениться, у вас должна быть жажда жизни, жажда действий, жажда изменений, жажда целеполагания, жажда вот каждый день идти к своей цели. Вот без этой жажды у вас ничего не получится. А жажда, она откуда появляется? Когда ты понимаешь, кто ты, где ты, а где ты можешь быть. И вот многие, они уже там, где они довольны всем. Вам можно зарабатывать больше? Если кому-то нельзя, напишите «нельзя». Вот кто может больше заработать, напишите в чате. И я вам сразу открою секрет маленький. Тем, кто напишет нельзя, у них большие просто психологические внутренние <связь> блокировки и проблемы. Они думают, что больше заработать нельзя. Хотя можно, да? Но те, кто напишет, что можно заработать, но вы не заработали, <связь> это значит, вас устраивает то, как вы живете на уровне бедности, и вас там все устраивает, вы молодцы. А мешает нам... Да, дальше развиваю тему, а мешает нам внутренние препятствия. Вот, Например, непонимание, что есть бедный класс, средний класс и богатый класс. Вот средний класс, он не очень богатый, но у них денег нормально для жизни, норма. А человек этого не понимает. Вот, Чтобы ему вырасти, у него нужно это препятствие убрать из головы. И для этого ему нужна помощь. Почему я так говорю? Потому что я специалист по этой помощи. И вижу как люди бьются бьются бьются бьются бьются бьются а результатов у них нет почему потому что это очень трудно сделать самому потому что достигнуть результата нужно сделать несколько движений несколько усилий которые человек не понимает как не, не видит что да вот выходите ищите что же а где же кнопка а кнопки не у каждого человека свои собственные кнопки, на которые увидите и нажать, может специалист. Поэтому я на этом слайде пишу, нужна помощь. И вот, ко мне приходит девушка, да, я уже как-то про нее рассказывал, еще раз расскажу. Зовут ее Анастасия. Она пришла с запросом, с запросом, что она хочет стать чемпионом мира в своей деятельности, она хочет стать судьей в этой деятельности. То есть мы с ней она пришла, она говорит, я вообще не знаю, за что цепляться. Я говорю, что ты уже делаешь? Она говорит, я делаю вот это, вот это, и это все никуда не ведет, это большие затраты, дохода нет, результатов нет. У кого такая история? Куча затрат, куча, куча действий, куча всяких разных вложений, а результата нет, не было и нет. А есть только еще меньше денег, потому что ты вложился. Потому что ты купил, я купил эти ну неважно что да мне мужчина вот рассказывает на днях я купил продукцию на деньги которые не было а он их взял в кредит занял и на эти деньги купил продукцию вошел в бизнес в бизнесе он там обосрался говорит сижу сейчас на этой продукции и думаю не помру ли я с нее если буду питаться только ей долги отдавать нечем ну и так далее вот кто понимает о чем я говорю Важно понимать, ты где, на каком уровне. Вот она была на уровне, что она уже делала это, пыталась, но у нее результата не было. То есть она не получала его. Мы с ней поставили цели, мы с ней проработали негативные ее блокировки, которые ее не пускают вперед. Слез было выплак, выплакано много, с огромным удовольствием. Поржали мы тоже очень много с ней во время работы. И я ее полностью сопровождал до чемпионата. Она на чемпионате заняла серебряную, серебряное, по-моему, второе место. Результат она получила только с помощью, знаете чего? С помощью того, что мы убрали из нее ее блокировки, которые мешали ей двигаться вперед. Если можно, что не делаем тогда? Вот это большой-большой вопрос. И очень часто ответ, потому что сам ты не справишься. Ну, очень часто бывает так, что ну, я не умею, я не могу сделать первый шаг, мне страшно. И вот эти блокировки нужно убрать для того, чтобы продвинуться. Вот перед вами лицо человека замечательного. Это она и есть. Вы можете найти ее в интернете, если захотите. Анастасия Мжельская. Она супер-пупер чемпион. А сейчас она создала, еще обучила очень много людей. И эти люди уже теперь становятся чемпионами на своих мероприятиях. Вот вам, пожалуйста. Вот это называется сверхрезультат. А не то, когда вы зарабатываете 15 тысяч рублей и хотите миллион. Нет. Я вот это именно хотел вам сегодня донести. В прошлом получалось зарабатывать от полуторы тысячи долларов в месяц, помогать друзьям, потом меня подставили, сейчас остался страх. Ну вот у вас теперь есть выбор, продолжать оставаться, сидеть в страхе или начинать выходить из этого и достигать чего-то еще. Страхи часто берут верх, значит, давайте я вам предыдущий слайд еще раз включу, ну, чтобы вы поняли. Для сверхрезультата нужно убрать препятствия. Вы не убрали а чтобы выйти из нормы в, сверх, в сверхрезультат, вам нужна помощь другого человека, коуча, который через это прошел, провел у многих людей, у него есть опыт, знания, и он вас проведет через эти джунгли к сверхрезультату. Но для этого в норму надо прийти. А тут вам поможет какой-нибудь там, ну не знаю, кто, найдете, если надо. Если надо, найдете. да, Потому что можно, нужно, хочу... И прочие вещи, они к результату не приводят. К результату приводит работа над собой, в которой помогает кто-то. Теперь смотрим, кто над собой работает с помощью чьей-то, над чем вы работаете, есть там результат. Для некоторого результата нужен год, два, три, четыре. Для серьезной нормальной работы результаты появляются вот, через месяц, через два, через три работы. Не после практики одного, одночасовой, а работы над собой. Для сверхрезультата что еще нужно? Набрать энергию для жизни и творчества. И в этом нужна помощь, если вы сами этого не смогли. Потому что вы могли, но не сделали. Почему? Значит не могли. Для этого вам, чтобы измениться, вам нужна помощь со стороны. Найдите себе тренера по йоге или фитнес-тренера, или я не знаю кого, может быть у вас соседка-девочка по утрам бегает, скажите и возьми меня с собой бегайте с ней вам будет стыдно не делать пообещать и не сделать ну чтобы в глаза смотреть нормально человеку вы начнете бегать ну или еще каким-то способом потому что без помощи со стороны если вы не сделали до сих пор вот сейчас знаете там есть прошлое да так вот можете голову там назад повернуть к себе в свое прошлое и задать себе вопрос взрослому себе там внутри я сколько уже лет хочу, я сколько лет уже могу, но не делаю. Сколько я лет могу заниматься своим здоровьем и ни хрена я не делаю, у меня нет здоровья. Сколько я лет могу поднять свой уровень жизни и ни хрена не делаю. Сколько, посмотрите, сколько лет вы уже этим занимаетесь? Когда, ну, я вам подсказку дам, когда вы начали читать первые книги, как стать богатым, как стать успешным, как создать семью, как поправить здоровье, когда вы начали читать эти книжки? Сколько лет прошло? Что еще нужно на пути к сверхрезультату? Слышите? Поставить цели и сфокусироваться на них. Правильным способом. Не так, как вы думаете, это должно быть. То есть норма есть. Норма целеполагания. Цель это, вот это, вот это, вот это. А не то, что ты себе придумал в своей голове и сидишь с этим и думаешь, что у тебя есть цель нет у тебя никакой цели если есть цель и ты знаешь как на ней фокусироваться то ты ее уже либо достиг либо она уже к тебе идет а когда люди говорят вот я хочу у меня ничего не получается значит ты не умеешь ставить цель и не умеешь на ней фокусироваться и внимание возьмите ручку запишите и не будете уметь пока вас не научат сами вы не научитесь сколько вам лет и вы до сих пор не научились как вы дальше научитесь сами Книжку купите? Да у вас уже были книжки. У вас они наверняка есть. Так вот на полку смотришь, а там этих книг выше крыши. И? Но вы ничего не сделали и в голове ничего нет. То есть это не утвердилось. Чтобы было в голове, это надо туда вложить специальным способом. Сами умеете? Если бы умели, уже бы вложили и сделали. Но вы не умеете. Вы только знаете, но не умеете этого делать. Для этого нужна помощь. Найдете помощь? У вас это получится. Приходит ко мне замечательная женщина, предприниматель без денег, успешный человек без денег, такой, знаете, социально активный человек, депутат без денег. Деньги есть, бизнес есть, но их нет никогда. И она мне все время об этом говорит, а денег нет. А что ты хочешь, спрашиваю я у женщины. Она говорит, я хочу себе мужа, написала, где это написано, не вижу, Какие маленькие буквы, надеюсь, у вас на экране они больше. По 60 пунктов, по-моему, другая цифра, даже больше, но я оставил 60 пунктов, каким должен быть ее муж. То есть она написала с моей помощью цель, план, что она будет с этим делать. У нее там хреново была туча этих пунктов, каким должен быть ее муж. И вы не поверите, вот реально не поверите. Они знакомятся, это вообще человек, вот на фотографии Саша, мой друг теперь, да, когда мы с ним познакомились, она меня с ним познакомила, потом она специально привезла его в другой город на тренинг, чтобы познакомить. Говорит, вот он, вот этот человек с цели, со списком, полностью соответствует всем ожиданиям, пожеланиям и цели. Он с ней познакомился и переехал из европейской части России, переехал к ней в Сибирь для того, чтобы жить и заниматься с ней, работать вместе исполнилась ее мечта. Дальше, что тебе еще надо? Говорит, хочу какой-нибудь еще бизнес, так чтобы для души было, чтобы деньги приносило, чтобы это людям помогало. Поставили цель, бизнес нашли, желание пришло, понятие пришло, хотим открыть самый крутой ресторан. Это фотография из этого самого крутого ресторана. Это самый крутой ресторан в, да, я даже не знаю, я я таких ресторанов за Уралом не видел ни разу. Какие они открыли в небольшом городе Саянск. Во всем регионе нет ничего круче. К ним я не стал фотки выкладывать. Там все звезды приезжают. У них она в обнимку стоит там с винокурами, с, ну неважно. Это на самом деле это уже, это уже последствия работы. Ресторан гремит, в него ездят, в него ходят. Я не, да, не так давно написал Саше в э, Инстаграме, Саша, как дела? Он говорит, подожди вообще. И, а, я у него, когда начался коронавирус, я ему задал вопрос. Я говорю, как тебе тема с коронавирусом? Он мне ответил, мне этой фигней некогда заниматься, извини, ну работай выше крыши. То есть у них там прет, у них все идет. Кому так надо, чтобы перло, чтобы шло? Умеете, знаете как? А что не сделали? Напишите в чате, а почему вы до сих пор не сделали? свою жизнь успешной, напишите. Вы же все знаете, вы же уже 100 миллионов вебинаров прошли. Дальше, убрать сопротивление и самосаботаж. Вот я вам, знаете, вот это вот, ну, как бы точка конечная в том, что вам нужно для сверхрезультата. И когда ко мне пришла Ирина, у нее основная была тема внутренняя, это самосаботаж. Я ей говорю, что делать, она се... давайте я вам предысторию расскажу. Ирина была у меня на тренинге на корпоративном, который я проводил 10 лет или там 15 лет назад в компании большой. И она там была руководителем, и она была на моем, на моем тренинге, и я ее даже помню на этом тренинге. Вот Прошло очень много лет, и она мне написала, там хочу дальше продолжать, да, и мы с ней начали работать. Она тоже приехала за границу на тренинг, а потом мы с ней уже начали работать как с вип-клиентом. И самое главное, что вот я увидел в ее внутренней программе, она вот руками-ногами делать не буду. Как бы все правильно, но делать не буду, не могу, не хочу, не получается, не могу себя включить и так далее. У кого такая же проблема, напишите в чате. Кто не может себя заставить перешагнуть, перейти вот в это делание, в изменение себя? Как они могут в себе убрать то, что они не видят. Вот эта Ирина, молодец, супер человек, с которым мы дружим теперь, она пришла, не видя всего этого. То есть человек сидит насупленный, и ты у него что-то... Как в школе, помните школу, да? Когда человек, маленький человек, впадает в ступор, ничего не может с собой сделать. Сколько будет трижды три? И человек, девочка сидит так, и ни слова не говорит. Ну хорошо, дважды два. Ну окей, плюс один плюс один сколько бы а все у нее перекрыло у нее как шлагбам. у кого такая тема пишите в чате с кем это бывает тебе надо сделать вот это и все губа ну или как-то по другому с мимикой да и все и вы впадаете в внутренний самосаботаж когда вы сами ничего не делаете хотя хотите и вы не можете перешагнуть она этого даже не видела а я сидел ну мы по по ватсапу работаем да и я сижу, смотрю на нее, у меня смех разбирает, я сижу, ржу, она такая, что вы смеетесь? Я говорю, ну ты бы себя видела? Второй класс или первый класс школы. Да, когда вот ребенок на самом деле уходит в себя, и ему кажется, что его вот сейчас зацепляют, его оскорбляют. На самом деле никто ничего такого не делает. Это просто программа из детства, которую нужно убрать. Как вы будете убирать свои программы из детства? Вы их вообще видите, вы их знаете? Вы свои детские контракты записали, список? да? Вот кто был у меня в прошлом году на занятии, детские запреты? Кто у меня был, в списке написали. Вы что-нибудь с ними за год сделали самостоятельно? Да, на тренинге мы там сделали практику. И 99% случаев, и все, на этом остановились и закончили. И вот эта замечательнейшая женщина, Ирина, она пришла ко мне и говорит, я хочу результат. Какой? Вот такой, вот такой, вот такой. Поставили цели, поработали с энергией, поработали с блоками, поработали с самой вот этим вот блокировкой, когда человек сам себя вгоняет в программу саботажа и ничего не делает. Прошло несколько месяцев, и этому замечательному человеку, моей уже, ну как, дру... мы уже дружим с семьями, да. У нее, блин, нет времени мне написать привет. И когда я ей пишу, привет, как дела? Она: Ой, прости, прости, клиенты, очередь стоит, блин, едем туда, покупаем вот это. Жизнь заиграла другими красками. Напишите, пожалуйста, в чате, кому так надо. Потому что она не играет из-за вашего внутреннего, вашей неуверенности, ваших страхов, вашего саботажа, вашего сопротивления. Вы ничего не делали? Не делаете. И не собираетесь делать, потому что не можете, не умеете, неправильно делаете. То есть у людей изменилась жизнь, совсем другой стала. Для этого нужно только научиться убирать препятствия, ставить цели, наполняться энергией. И самое главное, работать, действовать над этим. На самом деле никто не знает, чего хочет. Никто. Они себе предполагают или ну, что-то фантазируют, какие-то есть... Какие-то есть наметки в сознании, я хочу как вот в том фильме или как вот на этой картинке, но они не понимают, что это и как это будет в жизни. И только после того, как ты цель правильно поставишь, именно цель и именно правильно, вот тогда приходит понимание, что же там будет. И зачастую люди говорят, это не то, что мне нужно. Потому что, ну, потому что там есть некие условия и правила, которые если ты не учитываешь, то есть если у тебя свои собственные правила, а правильные правила ты не используешь, то ты занимаешься какой-то ерундой, ну фигню какой-то. И вот они хотят непонятно что. Например, я хочу, чтобы мой бизнес стабильно работал. Стабильно работающий бизнес, это бизнес сегодня хуже, чем вчера, потому что мир меняется. А, раби, а стабильно работающий бизнес, он исполняет только те программы, которые вы в него вложили. В бизнесе должны программы меняться все время. Вот я, например, все время беру новые программы, все время чему-то обучаюсь, все время какие-то техники использую, новые, все время использую в прямом смысле технику. да. Вот программ, например, у меня есть программа, через которую я веду трансляцию, она стоит 600 долларов. И вот она обновилась на днях. Я старую включаю, она не работает. И если мой бизнес стабильный, то я остался без программы. Без красоты необыкновенной, без этих спецэффектов, без возможностей. Мне нужно меняться и менять свои программы, и менять свои установки, строить новые, ставить новые цели. Поэтому человек точно знает, чего он хочет, он хочет стабильность. Я говорю, ну и все. Ты стабильно ползешь на кладбище. Каждый день твое тело умирает. Другой никакой стабильности в этой жизни нет. И причем ползти на кладбище и умирать каждый день тоже нестабильно. Завтра может кирпично голову упасть, и все твои планы рухнули. Игорь, если моя цель повысить доходы в магазине в два раза, это верно. Это к цели никак не относится. То есть это не цель, это ваша хотелка или ваша фантазия. Я не знаю, что это такое. Ну, мне непонятно из текста. Чтобы в этом разобраться, нужно вопросы. Ну, ну то есть нужна работа. А цель пишется совсем по-другому, вообще по-другому. То есть абсолютно по-другому. Тем, кто хочет, кто хочет цели правильно ставить, научиться. Кто хочет научиться цели правильно ставить, проверять их на истинность, это твои цели или не твои, надо тебе вообще этим заниматься или не надо. Дальше, кто хочет научиться убирать препятствия на пути к своей цели, кто хочет научиться наполнять свои цели энергией, кто хочет научиться достичь своих целей и прийти в норму, записывайте. Можете просто принскрин сделать и пришлите сегодня, пожалуйста, мне вечером цель, Пожалуйста, сегодня вечером пришлите мне цель, которую вы написали. Почему? Мне люди говорят, в смысле, вот сейчас я, подождите, сейчас чуть-чуть, читайте. Что не написано, то не является целью. Мне говорят, так она у меня в голове. Нету в голове цели у тебя. У тебя там мозги, там мясо, труха. Ну, не знаю, может быть опилки но целей там нет. Говорит, ну в мыслях, в мыслях не цели, а фантазии. Слышите меня? И целый список, как правильно поставить. Но вы не напишите цель по этому списку. Мне говорят, а можно пример цели? Можно. Но вы не напишите. А если перепишите чужую, она будет не ваша. А даже если она совпадет с вами, то самое главное, что это в вас не встроено. Вы не знаете, что с этим дальше делать. Чтобы быть волшебником, и чтобы ваши цели реализовывались, они должны быть встроены, вы должны быть на этом сфокусированы, а не просто переписали чью-то цель. Обучение правильной цели и работа с этой правильной целью – это изменение мышления, и это работа над собой. Когда вы будете делать сами все, у вас, скорее всего, вас вокруг никто не поддержит, ваше окружение будет против. Что вы начали там чем-то заниматься, а переместили внимание с их проблем на какие-то улучшения в своей жизни. Вам нужен кто-то, кто будет вас поддерживать. Например, часть людей, с которыми я занимался, с женщинами, их мужья очень их не поддерживали. Они говорили, ты, в смысле ты там коуча себе нашла? Иди работай, блин. Иди трудись, детей там в школу, давай борщ вари. Какие сверхусилия, какие сверхуспехи? И только небольшое количество супругов, ну или друзей, там, этих женщин, они на самом деле были вменяемы. Никто вам ничего не подскажет, когда у тебя не получится. Знаете почему? Потому что ваше окружение, оно само не умеет. У вас же нет наставника, кто вас приведет? Вы же самостоятельно, ну да, вы сходите на бесплатный вебинар, но это вообще ни о чем. Вы купите книжку, но это вообще ни о чем. Потому что ваша жизнь и бесплатный вебинар это разные вещи. Это факт. Вам никто не даст систему для вас дальше. А у вас будет постоянный внутренний саботаж дальше. У вас это займет годы времени, это изучение, потому что вы не сможете вычленить то, что для вас самое важное. Вы сольете еще кучу денег на свои пробы и ошибки. Вы будете постоянно возвращаться на старые рельсы, вот как кто-то написал, да. Вышла на доход, потом вернулась. Знаете почему? А потому что вы причины не убрали из себя. Вы пробили потолок, сейчас это модная тема, да, давайте пробивать потолок, давайте, для этого надо прыгать, вот вставайте сейчас и прыгайте. И когда вы своей умнейшей головой помож, ну, сможете пробить потолок бетонный, знаете, что с вами произойдет? Ну вы обратно упадете. Ну это факт, вот просто факт физического мира, что если ничего не поменялось в твоей жизни, а ты пробил потолок, ну там будет максимум дырка, и ты такой, о, у меня в потолке дырка, куда я могу пропрыгивать иногда. А чтобы быть там, нужно на другой этаж подняться, для этого нужно изменить мышление. Если ты мышление не изменишь, то ты постоянно будешь возвращаться на прежние рельсы, к своему прежнему пути, к, прежнему, к своей прежней модели поведения. Кто это понимает, что это очень трудно самостоятельно, но у нас есть вариант. Вы будете все время застревать, буксовать, и я это сам по своей жизни вижу. Как-то вот я пытался что-то изменить в своей жизни, да, у меня не получалось, постоянно буксовал, обратно сваливался, пока не приходил к учителю какому-либо. Вот он меня научал, у меня появлялся другой опыт, друг, другие возможности, другие силы, другие техники, другое мышление. И все, я смотрю, я улучшаюсь, то есть я не возвращаюсь к прошлому. Теперь слово «понимаю», давайте заменим, а кто это собирается делать? Кто вот сам сможет прийти к норме, научиться ставить цели, научиться с ними работать, найдет все советы, которые тебе конкретно нужны, и подумайте, сколько лет вам на это нужно, и теперь ну, напишите мне, что я справлюсь, я смогу, давайте. Эгэгэй. Напишите, как вот у сетевиков это принято. Эхэхэй, мы в команда, давайте, напишите в чате, я поржу. Вам, чтобы продвинуться дальше, нужен коуч. Что такое коуч? Это ваш личный тренер, который вас будет лично тащить за уши. Я немножко сейчас утрирую, но на самом деле это бывает в, большей, в большем количестве случаев. Это именно так, именно за уши тащить, заставлять, мотивировать, как-то подталкивать специальные вопросы, техники задавать, для того, чтобы вы конкретно решили свои внутренние задачи. Как понять, нужен вам коучинг или не нужен? Давайте тоже с этим попробуем разобраться. Вам нужен коучинг, если вы в норме, но результаты вас уже не устраивают результаты есть но они не устраивают значит вам нужен какой-то коуч сейчас не идет речь я или не я это ваш выбор вы можете найти себе коуча за 5 рублей соседка или там соседа в гаражах да и с ним заниматься коучинг это ваш выбор я сейчас не про себя говорю я сейчас говорю про наставника про сопровождающего про человека который вас вытащит из того где вы сейчас находитесь Итак. У вас есть результат, но он вас уже не устраивает. Вам нужен реально наставник, который вам поможет изменить ваше мышление. Далее. А вы увидели, что вы живете в этом бизнесе, что вы уже все время только в нем, что у вас нет личной жизни, вы не отдыхаете. Бизнес есть, результаты есть, и вы как бы в норме, но вы вдруг обнаруживаете, что вы в какой-то странной норме, где у вас ну, кроме работы ничего нет. Вы стали рабом своего бизнеса. А хочется еще и пожить. Да? И не после пенсии или там какого-то другого события, когда заболел и пипец уже ничего не может делать. И человек лежит, я говорю, ну как? Он говорит, отдыхаю, ходить не может, дышать не может, иммунитета нет, там всякие препараты ему колят, уже весь такой бледный, знаете, губы синие, глаз уже мутный. Отдыхаю наконец-то. Так вот, не надо доводить себя до такого состояния, найдите, кто вам поможет гармонизировать вашу жизнь, ваш бизнес, вашу багуа. Может быть, это будет какой-то там ну, специалист, который только в этом вам поможет. Но на самом деле, я считаю, что если у человека где-то что-то не получается, значит, у него общая схема плывет, ну, не работает его система. Система не та, сломанная система, ему нужно настраивать всю свою жизнь. Для этого кто сможет вам лично настроить жизнь, это только наставник. Если вы думаете, что какой-то тренинг или книга или фильм изменит вашу жизнь, полностью сделает ее ровной, значит вы наивный человек, инфантильный, как ребенок думаете, и вам еще, ну, как бы еще шагать и шагать до этого. Но я говорю для тех, кто готов, кто в норме, кто уже достиг результатов в своей жизни, а хочет сверхрезультата сверхрезультат это еще и бизнес лучше а у тебя уже сил не вам нужен наставник если вы все время спотыкаетесь там возвращаетесь в старую свои какие-то проблемы если у вас все время откат если вы понимаете что вы в рамках в каких-то и вам очень трудно туда пробиться вот, да я сижу вот, пытаюсь пытаюсь все клево начался бизнес хряк сгорело, или пытаюсь пытаюсь обворовали или пытаюсь пытаюсь ну, не что, да, там что-то случается, кризис. Вот сейчас коронавирус, например, очень многим предпринимателям показал, какие они не образованные в бизнесе. То есть у них не было некоторых умений, ресурсов, навыков для того, чтобы свой бизнес, например, в онлайн перевести или там, ну, какую-то диверсификацию построить в своем бизнесе для того, чтобы из других каналов деньги шли. Они жили, думали, у них все хорошо. То есть они создали свою норму, мир чуть-чуть изменился, у них все рухнуло. Кто в такой ситуации, кто натыкается, потолки, обрушения, там какие-то катаклизмы все время происходят, не может потолок пробить, ватерлинии достичь, у кого откаты происходят, цифру 3 в чат. Вам нужен коучинг, если вы работаете без выходных, проходных, если вы не то чтобы раб бизнеса, а просто вам времени не хватает. То есть вы в результате вы как вы, вы стараетесь сделать больше то есть вы не просто живете в бизнесе был такой пункт да и араб бизнеса то есть у человека про другое и мысли нет и ничего другого нет а когда человек пытается по-другому сделать когда он растет когда он улучшает когда он развивает когда диверсифицирует когда новые направления открывает и вот он делает делает новый офис взял еще пять человек менеджеров на работу купил программы там какие-то для бухгалтерии, что-то еще сделал, а результата нет То есть, стараешься, стараешься, стараешься уже месяцы, годы, уже десятилетия ты стараешься, а денег больше нет, ну, или там есть, ну капелька. Вот у меня есть тоже ученица, классная, крутая, она один бизнес построила, говорит, а денег нет, второй бизнес построила, а денег нет, третий бизнес построила говорит, а денег нет, четвертый бизнес построила, сейчас, и вдруг она мне говорит, Игорь, а денег-то оказывается море. Но это произошло и это оказалось, когда мы с ее мозгами поработали, с ее цельными системами. То есть, когда мы с ней определили, что такое деньги, что такое бизнес и откуда деньги должны взяться у тебя. Да, это очень простой вопрос. Если вам сейчас дать миллион, что вы с ним сделаете? Ну, предположим, что у вас как бы, денег не так много, как хотелось бы. да? Если денег много и столько, сколько хочется, я вам предлагаю подарить миллион, вы говорите, а мне не надо. Ну, в смысле, зачем мне твой миллион, у меня своих вот столько. Я вам даю миллион рублей, рублей, миллион рублей вам даю. Что вы будете с ними делать? Напишите, пожалуйста, в чате. Это будет небольшой тест. По поводу ваших результатов. Тем, кому я дам миллион, возьмут этот миллион, как-то красиво разложат, сверху сядут и будут вот так делать, тем нужны деньги. Вы хотите с деньгами играться как-то вот с ними там наслаждаться вот у меня всегда лежит купюра и я с ней иногда делаю какие-то действия вот мне нужны деньги те кто эти деньги которые вам дадут куда-то э, в бизнес вложат или в себя или купят себе машину или что-то еще сделают вам деньги то не нужны вам нужна машина ну или что-то еще да? понятно это поэтому ваши цели должны быть не на деньги а на что-то еще и теперь понимать надо, что ты ждешь денег, думая, что ты вложишься в образование. Но на самом деле это не работает, потому что деньги, если ты их ждешь, они не приходят. Деньги приходят на конкретные цели и задачи. И если вы для себя конкретную задачу ставите, например, обучение у Игоря Иванилова, то значит вы тогда найдете деньги на это. Потому что вам это надо. И когда вам надо было на шубу, вы нашли. Когда вам нужны были деньги вот на ту посуду, на ту вот классную такую вообще вот шикарную дорогую посуду, вы нашли деньги. Когда вам нужны были деньги на ремонт в спальне, вы нашли деньги. Когда внимание то, что вам надо реально надо в вашей жизни, вы найдете деньги на это. А то, что вы хотите там или мечтаете на это у вас денег не было, нет и не будет. Почему? Потому что вам это просто тупо не надо а деньги это очень хитрый предмет когда ты на деньги ставишь задачу ты просто энергию им отдаешь а когда ты ставишь задачу на что-то и для этого нужны деньги то деньги на это приходят если вы делаете усилия специальные а более глубокие вещи индивидуальные это уже коучинг и тем кто нужен коучинг если вы понимаете что он вам уже нужен я дам вам анкету, вы его заполните, чтобы я посмотрел, надо вам это или нет. Ну, То есть я вижу по ответам на вопросы, нужно вам это или нет. Например, ко мне обратился один человек, и он написал там, что насколько тебе нужно это по 10-бальной шкале. Он написал 4. Для меня это сигнал, что это бесполезно, этому человеку это не надо. Что бы я ему не рассказывал, что бы я ему не обещал, какие бы схемы я ему не предлагал, он все равно делать не будет. Почему? Но ну, ему не надо. То есть, вот это надо, а ему 4. понимаете, да? Поэтому я даю анкету, чтобы понять, что вы вменяемые люди, а дальше мы с вами назначаем сессию и начинаем уже общаться индивидуально. Я хочу понять, что вы из себя представляете, готовы ли вы над собой работать, не только в голове фантазировать, но еще в жизни что-то делать, своими мозгами, руками, ногами. И если мы сходимся, вы тоже меня тестируете, смотрите, как я работаю, как я общаюсь, если мы договариваемся, счет на оплату, и мы начинаем сразу же после э, прихода денег, мы тут же начинаем, хоть в этот день начинаем работать. У меня сейчас есть одно место. Вам нужен коучинг, если вы поняли, что надо в жизни что-то менять. Если вы осознали, что вам нужна помощь, и если вы в своей жизни уже реализовались в норму и готовы к этой помощи. Какого наставника вы себе найдете, дело ваше – в чем он специалист, как он помогает, это, это вы сами выбираете, вы сами находите. Может быть, вам нужен специалист по борщу, может быть, вам нужен специалист по йоге, может быть, вам нужен специалист по похудению, например. Ну, я вот, например, не специалист по похудению, потому что для меня я ну, в, в этом смысле умный, книжки читал. Похудеть – это значит стать хуже, потому что худо худеть это становиться хуже, болеть, чахнуть, дохнуть. У кого есть, по моему рецепту, у кого есть словарь Даля сейчас под рукой, можете набрать. Что такое худеть? И вы там найдете забавные, да, и вот сейчас вот эта модная тема, давайте худеть вместе, я сижу и думаю, давайте. Еще чуть-чуть похудеете и ко мне, потому что дальше уже с этим справляться не будете самостоятельно. Вот у меня можно построить, да, я могу человеку помочь построить, но на самом деле это большая работа над мышлением, также, да. Я стройнею с помощью медитации, я стройнею с помощью изменения мышления, я. Не с помощью диет, что ел, то и ем, не с помощью того, что я там какие-то бады пью, нет, я не пью никакие бады на эту тему. То есть я реально ну, по-другому э, учусь воспринимать мир, и вот у меня, пожалуйста, результат. Несколько килограмм скинул. То есть могу, могу, да, не, не особо этим не занимаюсь, там какие-то объявления не вешаю на столбах, но на самом деле я могу это сделать с человеком, но это другая работа, то есть это не спорт, не фитнес, не это совершенно другая работа, это работа со своими глубокими препятствиями, потому что я понимаю, что человек толстее для того, чтобы не бояться. То есть человек становится больше, потому что ему страшно, он хочет за счет своего увеличенного веса как бы погасить страхи внутри себя это происходит неосознанно но это обычная психосоматика я думаю что вы все знаете и вот вопрос все знают но кто-то смог с собой справиться смогли молодцы если вам понадобилась помощь извне особенно типа таблетки бады спорт или еще что-нибудь то это значит, что этот результат неустойчивый. Спортом бросишь заниматься, вообще непонятно, что с твоим весом будет. К чему это я? К тому, что если вы поняли реально, что вам надо меняться, еще раз повторю, вам нужно искать наставника. Напишите, пожалуйста, домашнее задание. Первый пункт – решить, какой наставник вам нужен, сколько он будет стоить, чему он обучает, где он в интернете или вживую. Может быть, это на каком-то форуме найдете, в женском или где-то ну, где еще. Допустим, может быть, у вас есть... Какие-то вашей фирме или структуре есть руководители, которым вы восторгаетесь, вы можете решить, что вот этот человек мне поможет, потому что он похож на того, к чему я стремлюсь, и он умеет то делать, что мне надо изменить в себе. То есть выберите для себя наставника или где его искать, затем прям напишите план, когда, где, куда вы к нему пойдете, позвоните, как вы к нему обратитесь, может быть даже речь запишите, да, здравствуй. Иван Петрович, можно с тобой поговорить 10 минут, когда у тебя будет свободная минутка. Я восторгаюсь с тобой твоими результатами, мне такие же нужны. И я хочу вот с тобой об этом поговорить. Может быть, ты согласишься стать моим наставником. И третий пункт, перед тем, как с ним встретиться... Нужно написать, что же ты хочешь изменить в своей жизни, что ты хочешь, чтобы он тебя научил. И когда ты ему это озвучишь, он скажет да или нет, объявит свою стоимость, время, когда вы будете заниматься. Ну, То есть третий пункт, вы реально решаете, что вам надо изменить в своей жизни, а четвертый пункт, вы это делаете, обсуждаете и начинаете с ним заниматься. Вот очень такая простая схема, если вы поняли, что вам реально надо меняться в этой жизни, то начните с чего-нибудь, с действия, с какого-нибудь. Если вы продолжите об этом думать, ну, то вы можете загнать себя в капкан, в рамки еще глубже, в страхе. Вам надо реально что-то начать делать. Тем, кто уже понял, что ему для э, сверхрезультата, для развития нужен наставник, ищите себе наставника по своим задачам, и чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее у вас будет результат. Пока вы что-то тянете, ждете, уже годы и десятилетия, то ну, результат будет дальше за горами быть. Да? Как говорится, результат не за горами, если ты туда идешь, но если ты туда не идешь, не делаешь усилия, действия, не практикуешь, то результата, скорее всего, и не дождетесь. Мы сегодня это обсудили, об этом поговорили, и дальше вы уже делаете свои шаги, делаете свой выбор ну и решаете куда вам куда вам идти по какому пути вам идти дальше.